Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель фэн-шуй школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем серию видео о летящих звездах и сегодня говорим о тройке. Так называемая звезда Варвара прилетает в 2023 году на юго-восток. Она может принести ссоры, суды, потери из-за риска или поспешности. Под ее влиянием все слишком внезапно и агрессивно. Поскольку эта энергия провоцирует высокую конкуренцию и добавляет смелости, то она может быть и полезной, если использовать ее свойства и возможности. В предстоящем году влияние тройки будет очень сильным, и особенно в феврале, апреле, июне, июле, ноябре-январе 2024 года. Нас не интересуют звезды во всех помещениях. Важно проанализировать только ключевые точки в доме. Смотрим, какие звезды прилетели на входную дверь, на дверь спальни, в спальню и на кровать. Если вы много работаете или учитесь дома, значимым является также место рабочего стола. Но на кровать обращаем наибольшее внимание. Если тройка на входной двери в квартиру, главная защита – контролировать слова, действия и эмоции. Не выяснять отношения с близкими в этом доме. Очень тщательно просчитывать риски. Желательно приобрести страховку. Звезда-тройка не так уж и опасна, просто ее могут использовать не все. Нужно иметь определенный характер и темперамент. Эта энергия будет полезна людям энергичным, азартным, любящим экстрим, драйв и соперничество. Если вы такой человек и используете тройку, проследите, чтобы из двери вы получали единицу или девятку, как в нашем примере. Тогда победа вам обеспечена. А если вы медлительный, спокойный человек, который ненавидит риск, то вам с будет очень нелегко. Не выясняйте отношения с близкими в этой комнате, скорее всего вас не услышат. Избегайте длительного пребывания в юго-восточной части юго-восточной комнаты. Не спите здесь. Если уйти отсюда невозможно, сдвиньте кровать в благоприятный сектор. В нашем примере небольшая перестановка спального места с юго-востока на юг значительно улучшит ситуацию. Неблагоприятно находиться в секторе стройкой если снаружи на расстоянии около 100 метров и ближе находится ша внешнего окружения. Например, стройка, лэб, свалка или любой уродливый объект на уровне вашего этажа. Сильнее остальных влиянию тройки будут подвержены люди с ГУА-4, женщины от 30 до 45 лет, старшие дочери в семье, Люди, чья деятельность связана с культурой, искусством и образованием. Проблемы распространяются не на всех, а только на представителей группы риска, которые спят в этом секторе или имеют тройку на дверях. В качестве средств коррекции используем здесь предметы и текстиль в красных тонах, треугольные формы, яркий свет. Все корректоры оставляем до февраля 2024 года. В санузле, кладовке или в комнате, которая практически не используется, корректор не требуется. Если в спальне с тройкой нет ша и других внешних активизаций, например лифта со стороны юго-востока, то очень важно просто хорошо поставить кровать и использовать корректор. Если тройка нигде не размножается и вы соблюдаете все меры предосторожности, можно вообще не заметить ее присутствие. В следующих роликах я расскажу подробно о других летящих звездах, как подготовить свой дом к смене энергии и внести необходимые изменения. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!